Перемещаться по дому. Давайте сюда вот этот домик поставим. И игрушки. Все это сделали Роберт. Роберт? Ага. Че, у кого? У кого? Юджин. Рассердился очень очень и... мистические штуки. Вещи, и все, такая-то сила мистическая. Привет, я Энни Мэджик, и вы, ребята, любите меня именно за то, что я делаю для вас самые разные видео: от веселых скетчей и историй из жизни до вот таких вот интересных рубрик. Живая история или лживая. И сегодня я расскажу вам от начала до конца реальную историю о жившей кукле Чакки или как его звали в жизни Роберт. Подписывайся на мой канал, чтобы никогда не пропускать новые ролики. И начнем. Аннабель, про которую я рассказывала в прошлый раз, Чаки, кукла Акику из Японии, кукла Мэнди, бриллиантовая кукла и многие другие. Если вам интересны истории всех этих оживших кукол, ставьте лайк и тогда я сниму про них видео. И пишите в комментариях, про что еще вы бы хотели узнать правду, реальную историю и верите ли вы в то, что куклы действительно могут оживать. А сегодня мы поговорим про такую популярную, звездную куклу. Şakki. Так, стоп, ребята, погодите, помните, мы с вами к Новому году покупали книги. Я лично очень увлечена была вот этой книжкой, магическая уборка, я практически заканчиваю ее читать. Так вот, это же издательство Бомбора совместно с Бук24 к 23 февраля сделали праздничную подборку книг. Вот, смотрите, я покажу на сайте, тут очень много самых разных книг на любую тему и на любой вкус. Реально огромная подборка, и я лично считаю, что книга лучший подарок 23 февраля, ведь все эти мужские штучки они сами себе с удовольствием выберут а вот подарить книгу это реально круто мне кажется любой парень оценит по достоинству женщину которая дарит книги тем более сейчас они все дорогие а здесь очень доступные цены ну и конечно же по промокоду magic вам будет скидка 23 так что девчонки ссылочка будет в описании промокод действует до 11 марта так что торопитесь покупайте книжки и дарите книжки наверняка вы смотрели хотя бы один фильм про ожившую куклу Чаки хотя существует как минимум 7 жутких фильмов про Чаки а еще множество книг и комиксов по этим фильмам кукла оживает и начинает убивать все это звучит как-то безумно но только у куклы Чаки про которую сняли так много фильмов был и есть до сих пор прототип реальная кукла по имени Роберт Правда, в сценарии фильмов изменили все, и внешность, и имя, и все ситуации, которые происходили в жизни Вот так выглядит настоящий Роберт, прототип Чаки Они, по-моему, совсем не похожи Но давайте посмотрим, как все это происходило в реальной жизни. Странный мистический Роберт появился по разным данным в 1896, 1903 или 1906 году, но все эти даты в принципе близкие, в городе ки США, штат Флорида, в семье по фамилии Отто. Куклу сделали слуги семьи Отто, и они подарили маленькому мальчику. Я чувствую эту куклу. Во всех вариантах этой таинственной истории говорилось, что эти слуги были с Багамских островов, не местные, и они занимались черной магией. Простите. Да, я вижу это в своем камне. Вот он камень. И я вижу, они обладали черной магией. Вот она, эта кукла. Она около метра высотой. Они подарили ее сыну семьи Отта маленькому мальчику по имени Роберт Юджин Отта, которого дома все называли просто Джин. Мальчик назвал куклу в честь одного из своих имен Роберт. Он очень привязался к кукле, везде носил ее с собой и даже разговаривал с ней как с живой. Но это, наверное, нормально для маленького ребенка. Кукла была не в знак благодарности и признательности, нет. Кукла Роберт была сделана ими из зла. Сейчас будет очень важный пункт в раскрытии этой лживой Истории. Семья Отта была известна своей жестокостью к слугам. Таким образом, куклу сделали, скорее всего, совсем не в благодарность, а со злым умыслом в качестве мести за плохое отношение. А теперь мы подходим к самому интересному. Через некоторое время, согласно легенде, начинают происходить странные вещи. Родители Юджина начали слышать два голоса, доносящихся из спальни мальчика. Будто он, понимаете разговаривает с куклой. Само по себе это не очень ужасно, и многие дети разговаривают со своими любимыми и нелюбимыми игрушками. Отвечал на свои вопросы совершенно, ну вот не своим, чужим каким-то голосом. В комнату в его входили, он там все типа в порядке, ничего не это не происходит. А... Доме-то начали, это, ну, понимаете, типа вещи пропадать, там, разбиваться, портиться, все. И у него вот на, ну, на все, вот у него был... Один ответ. Я его говорю: Джинни, ну, ну ну что это такое? Это сделал Роберт. Роберт во всем виноват. Это Роберт, это не я. И все один ответ на все вопросы. Это все Роберт. Подтверждает реальность истории эта фраза, которая стала крылатой. И теперь во Флориде, если что-то случается, а человек считает себя невиновным, он говорит: это сделал. Роберт, но до того, как мы с вами узнаем, что же произошло дальше, давайте посмотрим на эту ситуацию реальными глазами. Жестокие родители издеваются над своими слугами и, скорее всего, довольно строго относятся к своему сыну. У Юджина, судя по всему, нет друзей и учится он дома. Логично, что ослабленная психика ребенка придумывает себе лучшего друга в виде куклы. И желая получить внимание и заботу родителей, он творит всякий беспредел, сваливая все на Роберта. Я даже допускаю, что в таких обстоятельствах у него действительно становится не все в порядке с головой, а в это время слуги жалуются на жестокое с ними обращение. Тогда все логично. Чтобы скрыть свое жестокое обращение с людьми и безумие своего ребенка, семейка Отто придумывает историю с жуткой куклой, которую якобы подарили гады, слуги, еще и ребенка свели с ума. Хороший способ снять с себя всю ответственность. Но вернемся к истории. В доме якобы продолжают происходить еще большие странности. Какие-то непонятные соседи рассказывают. Мы вот видели это, как, как, как Роберт из окна в окно, Мечается по дому, пока никого нет. Из окна в окно скачет куколка. Вот. А где были в это время слуги? Уехали в отпуск? Зачем вы следили за окнами? Вы подглядывали? <ан papa> вот другие игрушки Джина, они, они портились и уничтожались самым жестоким и непонятным образом. И он вот во всех бедах, он всегда винил Роберта Давайте сюда вот этот домик поставим Будет еще более детский интерьер Все-таки это мой кабинет Вполне возможно, что мальчик Сам портит Свои игрушки Таким образом он как бы Выливает злобу на своих родителей мы вот слышали разговоры, мы хихиканье этой куклы слышали. Мы даже один раз, клянусь вам, видели, как Роберт бегал по коридору. Мальчик стал плохо себя чувствовать, плохо выглядеть. Кошмары ему начали сниться, он кричал по ночам. Мы вот один раз услышали такие громкий шум какой-то. Ворвались в комнату к нему, а у него мебель вся разбросана. Это... Перевернуто все вокруг И Роберт у него сидит там в ножках Кукла эта жуткая А он сидит весь такой Бледненький, смотрит и говорит Это все Роберт Это Роберт все сделал Я вполне могу допустить Что у мальчика случилось психическое Расстройство на почве детской травмы И он воспринимал Происходящее как реальность И верил в это Вы готовы? А что, снимаете вы будете Снимать вы будете да, мы записываем все на камеру. Вас это беспокоит? Да, нормально. Ну, начинайте тогда. Сейчас. Слышали голоса, исходившие из пустой комнаты. Вот. И... Детишки эти, со двора детишки. Ну, детишки бегают там. Они видели в окнах этого... Как его? Роберта этого куклу, что он там перемещается, типа... А вы часто в гостях-то у них были? Э, Че, у кого, у кого? Ну, у семьи Отто. А, ну, да. да как, раньше, да, часто заходили там чай попить, все такое. Ну, угу. Гостившая у семьи Отта родственница, увидев куклу, сказала, что она опасна, ее нужно сразу уничтожить. А на следующую ночь ее нашли в своей кровати уже мертвой. Но этому факту почему-то нет никакого подтверждения. Роберт всех достал, и они его спрятали на чердак. Почему они его не уничтожили, не сожгли, не выбросили, не осветили хотя бы, остается загадкой. Прошло много времени, и родители Юджина умерли. Как, где, при каких обстоятельствах тоже не упоминается. Где был все это время Юджин, непонятно, но он возвращается в родительский дом уже взрослым. Он стал писателем и художником и женился на девушке по имени Энни. Юджин и Эн начинают жить в этом доме, и он забирает с чердака своего старого друга Роберта и поселяет куклу у себя в мастерской. Странно так поступать после того, что с тобой происходило в детстве, связанного с этой куклой, разве нет? Даже жена Эн заметила странную привязанность Юджина к Роберту, он относился к нему как к живому человеку. Я же говорю, он двинулся. Она осуждала мужа за возвращение этой куклы, потому что считала Роберта отвратительным. Да, я готова. готова так, да. сейчас, секунду. О, вы так дернулись. Да, я просто оборудование проверяю. А, простите. Я волновалась, понимаете. В этой кукле действительно было что-то сверхъестественное, ненормальное, пугающее зло. И а, она сводила с ума Юджина. Один раз я решила спрятать этого Роберта на чердак обратно. Но Юджин, когда вернулся домой, он очень рассердился. И, и, и он сказал... После этого, что у Роберта должна быть своя собственная комната, куда он, откуда он сможет смотреть в окна. Высказывалось предположение, что Джин был склонен к насилию в отношении своей семьи, сваливая при этом вину на куклу. Возможно, точно так же он поступал и в детстве. Когда Юджин рассердился очень, когда он, он тогда Роберт запер меня на чердаке и... Один раз Роберт меня сильно очень исцарапал. И, и вот тут все снова можно объяснить вполне логично. Ребенок, мальчик, получивший в детстве психическую травму, наблюдая за жестокостью родителей, тоже стал неуравновешенным. И стал издеваться над своей женой, просто сваливая все это на куклу. Ой, я запуталась, это Джин был... Ой, Роберт! Роберт! Это была кукла... Мне уже идти Энн, жена Юджина, посчитала своего мужа сумасшедшим Неудивительно Всюду начали распространяться слухи О Юджине и Роберте и странных событиях Связанных с ними Наконец сам Джин, якобы устав от проделок Роберта Поместил его обратно на чердак И гости семьи Отта, которые приходили к ним домой Говорили, что слышали Какие-то пугающие звуки Шарканье на чердаке Зловещий смех И шаги Юджин Отто умер кстати, что странно, он вполне нормально дожил до старости, судя по датам. Но как он умер неизвестно, а его вдова Энн срочно покинула дом, быстро продав его. В дом переехали новые жильцы, и их десятилетняя дочь Миртл Рейтер была очень рада, когда нашла эту большую игрушку. И страшная кукла не заставила себя долго ждать. У маленькой девочки тоже начались кошмары, она стала кричать по ночам и утверждать, что кукла перемещается по комнате и желает ее убить. Но давайте не забывать, что слухи про куклу Роберта уже на тот момент расползлись по всей Флориде, и люди, заезжавшие в этот дом, скорее всего, знали эту легенду. И маленькая девочка просто-напросто могла в нее очень сильно поверить и внушить себе все это. Ведь странен тот факт, что только спустя 20 лет, в 1994 году, она наконец-то, когда ей стукнуло уже 30, решила сдать Роберта в музей. Допустим, что это так, но он очень уж сильно напрашивается вопрос, почему вы не сделали этого раньше? Чем занималась Миртул и ее родители, вся их семья целых 20 лет? Они что, просто это терпели? Кукла Роберт, все еще одетый в его белый матросский костюмчик, выставлен в отдельно стоящем стеклянном шкафу в галерее Мартелло во Флориде. Он сидит на деревянном стульчике и держит на коленках тряпичного льва. Очень мило. Вы готовы? Ну, кукла все еще, она активная, типа, ну, эти медиумы говорят, которые там проверяют активность. Вот. Да, я чувствую, что в этой фотографии, в этой кукле есть... Какая-то сила мистическая. Я чувствую, как это фото должно загореться в моих руках. Нет, пока не загорается. Роберт иногда двигается, серьезно такой, подмигивает там. Кто его там смотрит? Вот, мы, мы на охране там постоянно замечаем какие-то мистические штуки, там, которые с ним случаются, вот. Для желающих увидеть за куклой музей открыт для посещения, но нужно получить специальное разрешение, чтобы сфотографироваться с Робертом Есть вообще такая легенда, типа мы ее придумали, ну не в смысле не мы ее придумали, а в смысле ну, так было, каждый кто сфоткает его, типа мы ну без разрешения Он потом просто разбивает фотик свой и все, бич, и все, то есть выйдет из музея мы там Потом обязательно вообще сто гарантированно Фотик пух, разобьет его потом всякие несчастья преследовать начинает все вообще там в жизни не ладиться. Вот. пока он не придет и не извинится он при, должен прийти извиниться ладно мне это. пора на охрану идти у нас там обед ладно Угу. Когда я снимала это видео, я еще не знала, что умрет мой хомячок девочка Лаки. На других каналах Magic Family и Magic Pets вы можете посмотреть новые видео про нее, я ссылки в описании оставила. Я рассказала, как она умерла, и мы с ней попрощались. Пока!